Российские спецслужбы готовят масштабные кровавые спецоперации под чужим флагом против граждан Российской Федерации. Возможны обстрелы из РСЗО с территории Украины по приграничным городам РФ, теракты и диверсии внутри России, ответственность за которые планируют возлагать на украинцев. Все это уже было только в значительно меньших масштабах накануне вторжения российской армии в Украину. Тогда это были искусственно созданные поводы для спецоперации, сейчас это будет попытка сплотить россиян в условиях санкций, закрутить гайки и мобилизировать хоть какие-то резервы живой силы для войск вторжения в Украину. Российское военное командование сейчас рассматривает применение сценария с обстрелом территории РФ, якобы украинской стороной. В частности, российские военные планируют совершить атаку на города РФ с использованием РСЗО БМ-21 «Град» с целью обвинения Украины в нападении на гражданское население, предупреждает известный блогер Александр Коваленко. Кремль сейчас максимально пытается снять с себя ответственность за обстрелы мирных городов Украины и убийство тысяч мирных жителей. Чтобы изменить информационную повестку дня, Путин готов пойти на убийство десятков, сотен и даже тысяч российских граждан. Такой сценарий Кремль уже начал реализовывать на Донбассе. Россия убила десятки человек в оккупированном Донецке, чтобы создать фейк об украинском обстреле города, пытаясь отвлечь внимание общественности от массовых убийств граждан Украины на подконтрольной правительству территории, убивая граждан Украины, проживающих на оккупированных территориях. Это же самое злодеяние могло также иметь целью возбудить в дончанах и россиянах очередную волну ненависти к украинцам для более активной мобилизации мужчин на войну с Украиной и оправдания агрессии РФ против Украины. По словам российских пропагандистов, 14 марта украинская ракета ЧКУ нанесла удар по центральной части Донецка. Гигантскую воронку, которая должна была образоваться на месте падения ракеты, при этом не показывают. Ее просто нет». Пропагандисты ДНР сообщают, что ракету якобы сбили их ПВО, но какая-то ее часть взорвалась на центральной улице города, в результате чего погибли, как сообщается, 26 мирных жителей. На распространяемом видео в эпицентре взрыва можно насчитать 8 тел погибших. Российские СМИ тут же поделились десятками репортажей с места происшествия, подробно показывая место обстрела, что, по сути, и разоблачило собственное преступление России. Во-первых, никакого обстрела от ЧКУ не было. Если бы ракета такого типа была сбита над городом-миллионником, в самом его центре, мест падения ее частей было бы много, и ущерб был бы колоссальным. Но ничего этого нет. В репортажах фигурирует одно единственное место на улице Пушкина. Во-вторых, ракеты ЧКУ над Донецком никто не стрелял. Обратите внимание на обломки ракеты, особенно на двигатель, который был подробно сфотографирован аффилированными с оккупантами СМИ. Если бы ЧКУ была сбита над Донецком, и если бы она рухнула там, на месте падения, тротуаре, остались бы глубокие следы от тяжелой разгонной части упавшей ракеты, и сам корпус при ударе об землю сплющился бы и не имел идеально круглой формы. Разлетелся бы в дребезги и сам тротуар с элементами его покрытия. Но нет, он цел. А теперь скажите, может быть вы видите такие следы от падения двигателя? Не видите. Значит, двигатель привезли и положили на место, где он и был сфотографирован пропагандистами-фейкометами. Он никогда не падал с неба. В-третьих, обратите внимание на пораженный участок. Очевидно, что ни подрыва в воздухе, ни взрыва после падения ракеты здесь не было. А сам корпус не имеет трещин и следов обгорания при поражении ракетой ПВО. Существующие последствия взрыва на месте спланированной и организованной трагедии – это эффект срабатывания мины, установленной на стационарном объекте. Не исключено, что российские оккупанты взорвали посреди улицы какой-то автомобиль, сгоревший там такие есть один, начиненный взрывчаткой, либо еще что-то, о чем свидетельствует горизонтальный разлет поражающих элементов. Если бы ракета была сбита в небе, то разброс осколков, заметим еще раз, был бы огромным и мест поражения ими в городе было бы не одно, а множество. К тому же, как было сказано выше, удар хвостовой части с двигательной установкой образовал бы огромную воронку и серьезные повреждения дорожного покрытия, а их нет. Так, в попытке отвлечь внимание общественности от собственных кровавых преступлений, совершенных против мирных жителей в Харькове, Мариуполе, Ирпене, Чернигове, Сумах, Ахтырке, Бучи, Изюме, Волновахе, Николаеве и ряде других городов Украины, россияне пошли на еще одно кровавое преступление на этот раз в оккупированном и Межедонецке. Еще одна позорная страничка преступлений РФ в Украине.